Сразу скажу то, что это будет некоторая рекомендация, и хорошо бы вам для себя свои принципы сформулировать. То, что я сейчас дам, это некоторые ну, как бы базы Вот Первый принцип, на мой взгляд, у каждого мужчины есть долг перед высшим. Это что значит? Любое высшее – это то, что больше личности. То есть выше личности, выше ваша образа себя. То есть выше мужчины. Вот внутренний мужчина – это и есть ваш образ себя. И у образа себя, у вашего эго есть долг перед высшим. По отношению к личности высшим являются ваш опыт, ваши таланты, ваши способности. Вот. Это э, что-то, какие-то ресурсы, которые могут помочь вам в жизни реализоваться, там, достичь некого предназначения, скажем так. Вот. И перед своими талантами я как личность долгу. То есть это что значит? Мне нужно эти таланты найти и применить. Потому что если я их не нашел, не применил, я перед ними долг не выполнил. Откуда же у меня эти таланты возникли? То есть где-то они наработались, там они передались там, по роду, например, там о прошлом жизням передались там откуда-то. Вот. И мой долг эти таланты в жизни реализовать. И вот когда вы живете по душе, вы будете испытывать удовлетворение. Есть, жизнь будет наполнена энергией, силой, и будет как бы ну, счастье, так называемый, человек. все-таки высшее лицо? Любое, что высшее в личности. Смотрим. Опыт, знание, дух. Вот эти вот три Структуры, они выше, чем личность. Второй принцип – ответственность за свою жизнь. Что это значит? Это значит, что все, что происходит в моей жизни, ситуации, люди, окружение, качество жизни – это э, моих рук дело. Либо осознанно я это создаю, либо неосознанно. Соответственно, если мне что-то не нравится, я ищу способ это изменить. Если изменить я это не умею, у меня не хватает знаний, например, я иду и учусь у тех, кто уже это изменил. Наоборот, принцип безответственности – это значит, что меня что-то не устраивает, я ною жалуюсь. Вместо того, чтобы это поменять. Или там обвиняю кого-то, что вот там, не та страна, там, мама с папой виноваты, училка там по географии, меня травмировала, и поэтому вот, я сейчас там, не знаю, с девочками не могу общаться, или какая-нибудь там еще. То есть вот такой принцип. Дальше, честность с собой. Что это означает? Это означает то, что. Ответственность. Честность с собой связана с ответственностью. И если все-таки что-то в моей жизни не устраивает, нужно признаться, что как-то я это делаю сам. В этом и есть честность. То есть признаться и увидеть свою ответственность. Любое самооправдание, любое перекладывание ответственности – это ну, как бы самообман. И ничего хорошего – ну, каких-то результатов изменений это не принесет. Важно, в частности, с собой относиться адекватно к достоинствам и к недостаткам. Потому что если вы только считаете себя, не знаю, там, суперкрутым, добрым, пушистым, там, осознанным и успешным, это самообман, потому что есть у нас все качества. У нас будет занятие «Теневая сторона личности», мы там обсудим негативные качества. Ну, скажем так, негативное в кавычках. Вот. и каждое негативное качество, оно имеет в себе тоже определенный смысл. Ну, например, там та же лень, да? Для чего она нужна? Лень сигнализирует о том, что либо вы устали, либо вы занимаетесь не вашим делом. Вот. И если вы честны с собой, вы можете тогда это отследить и сказать, что, а, вот, у меня лень возникла. Значит, что, мне нужно либо отдохнуть, либо я какое-то какую-то делаю не свою работу, не свое дело. Какие-то чужие цели реализую, и мое как бы, сознание ну, блокирует это, сопротивляется, не делает. Мы не для этого сюда пришли, например. Но это же нужно быть честным, чтобы лень свою увидеть. Вот. Если, например, я что-то не могу сделать, у меня это не получается, я начинаю думать, ну, что-то мне не хватает, надо учиться у тех, кто кого-то есть. Дальше. И в честности с собой следует порядочность с другими. Что это означает? Это значит то, что я говорю, то я и делаю в отношениях с другими. Вот. И это важное качество для сохранения долгосрочных отношений. Потому что если вы кого-то там обманываете, обдуриваете, рано или поздно это станет явным, прилетит вам как бумеранг и потеряете отношения с людьми. Вот, да, можно сорвать какой-то куш кратковременно, но в долгосрочной перспективе будучи непорядочным, особенно это касается, ну скажем так, э даже и семейных отношений, и рабочих отношений, это всегда вам же как бы вылезет боком. Вот. Я в своей жизни, если, например, даю какое-то обещание, стараюсь его сдерживать. Если его сдержать не могу, я об этом предупреждаю заранее и стараюсь передоговориться. Вот, вот это и есть порядочность. Это не значит, что вы там пообещали что-то и теперь всю жизнь на себе этот крест несете. Если поменялась ситуация, поменялась реальность, вполне себе адекватно передоговориться на другие условия. Это по-взрослому это, это тоже порядочность. Вот непонятно здесь, когда вы не предоговорились и что-то там мутите свое. Тихонько, а вдруг никто не заметит. Дальше. Следующий принцип. Забота о младших, сотрудничество с равными и коллегами, обучение у старших. Вот. Ну, здесь, по-моему, все понятно. Я про это уже говорил, о том, что ну, вот, если ты видишь кого-то более слабого, более, не скажем так, незрелого, ну, Поддержи, позаботься, если он готов это принимать. Не ни гноби, не ни унижай, не самоотверждайся еще от него. С равными ищи способы сотрудничать, взаимодействовать, потому что вместе вы сильнее. Те, кто более опытен в чем-то, более зрел, вот, ну тех можно учиться, это нормальные отношения. А, еще вот важный момент, что вот ваше дело не должно вредить другим и планете. Потому что если вы скажем так, что-то делаете, это разрушает там людей, да, или, или землю, то, э, ну, на мой взгляд, э, такое, такое дело на добра не доведет, скажем так. И гордиться им тоже как-то будет сложно. Как? говоря. Ну, или посадить как бы, да, или потом побьете, или что-то еще будет. Я Последний принцип э, – «делай так, как бы, как бы хотел, чтобы поступали с тобой». То есть это, по-моему, вот один из законов общей жизни. Вот если я не хочу, чтобы так поступали, я другими тоже это не делаю. Вот такие принципы. Вы можете еще накидать какие-то свои принципы вот к этим, как-то их видоизменить, доработать.